Как намеренно убивают крымско-татарского активиста Эдема Бакирова? То, что я прочитал в последние дни, это буквально шокирует. В 21 веке творится не просто беспредел, а какое-то намеренное издевательство над человеком. Итак, крымский татарин Эдем Бакиров, болеющий сахарным диабетом, недавно перенесший аппутацию ноги. Если кто-то знает, как тяжело проходит подобная реабилитация у сахарных диабетщиков, насколько сложно заживают швы и необходимо каждый день припинтовывать ногу, то вы можете представить, в какой ситуации находится этот человек. Кроме того, недавно он перенес операцию на сердце. Этот человек находится в СИЗО. С ампутированной ногой и после операции на сердце мало того что обвинения в его адрес совершенно беспочвены, адвокат не может добиться того чтобы его хотя бы перевели в медчасть то есть он находится в общей камере и вынужден сам делать себе перевязки несколько дней родные не могли передать ему элементарно бинты сокамерники находящиеся рядом с ним Возмущены не меньше, обеспокоены тем, что человек просто умрет. Сокамерники написали дочери Бакирова небольшую записку, где стояла всего одна фраза. Этот человек скоро умрет. Считайте, что это такой крик о помощи тех, кто находится рядом и тоже ничем не может помочь. Вот что говорит в последнем сообщении его адвокат Алексей Ладин. Мы наконец-то добились, чтобы родственники хотя бы смогли передать ему лекарства, и он наконец смог перевязать себе ампутированную ногу, с которой у него проблемы. Но он все равно находится в общей камере, что недопустимо его заболеванию. Его болезни входят в перечень, утвержденной Россией, препятствующий содержанию в СИЗО. Бакиров подозревается в совершении преступления, по статье 222 часть 2 хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпас что якобы он переправил 10 килограммов тротила из 190 боевых патронов адвокат неоднократно заявляет о том что после перенесенной операции на сердце больше трех килограмм бакирову поднимать было нельзя представьте себе о чем обвиняют этого человека без ноги сахарный диабетчик больной человек с ампутированной ногой после перенесенной операции на сердце якобы таскал 10 килограммов тротила при этом что все люди знающие его Говорят, что он в принципе по своему характеру на это никогда бы не пошел и не был способен. Бесполезно. У людей, наблюдающих за этим делом, нет никаких сомнений. Эта жестокая акция направлена на, на просто физическое уничтожение этого крымского татарина в Крыму, потому что он не согласен с нынешними властями, и остается одним из борцов крымских татар за освобождение Крыма. Хочу сказать, что с 13 по 15 или по 16 число, когда он содержался в следственном изоляторе, в связи с отсутствием перевязочных материалов он даже не мог перевязать себе ампутированную ногу. Хотя по, по рекомендациям врачей Необходимые перевязки 2-3 раза в день, иначе может, э, могут начаться воспалительные процессы, э, сепсис и гангрена, так как рана постоянно кровоточит в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом. В настоящее время защита убеждена, что нахождение Эдема Беккирова в следственном изоляторе может, э, представляет опасность не то что для его здоровья, представляет опасность для его жизни.